Могу честно сказать, до самого последнего момента мы точно не знали, что именно получится и как это получится. Большая часть вообще всех событий, разворачивалась у меня перед глазами. Так как я уже восходил, я в принципе знал, что там как бы любая… любое тело телодвижение – это силы. Ты живешь в этом базовом лагере, ты готовишься к восхождению, у тебя жесткая программа, у тебя просто даже времени нету. Физически свободного почти нет. То -то ты приползаешь там. Прогулки аккли акклиматизационные откуда-нибудь, там, с 5000 Вот, и все. Ты можешь есть, ну, спать чуть позже, если удастся, значит. Ну, и что-то еще такое делать простейшее. Там вся затея в том, что ты существуешь как, ну, как такая мясная машина. Ты идешь и дышишь, идешь и дышишь, идешь и дышишь. И пока ты идешь и дышишь, с тобой все нормально. Когда ты начинаешь смотреть по сторонам, соответственно, либо красота, которая захватывает дух, либо ужас, который начинает гнать тебя наверх. Только две опции у меня было. Горобаши. Всем. Хэштег горобаши. В голове забыл, Сегодня будем купаться в двух водопадов. Что делает группа, когда она где-то вся вся влезет? Конечно, в нашем случае мы всегда играем и снимаем. А вон джем, смотри какие. Горы. Два звукорежиссера отсидели в двухместной камере 20 лет. Их выпустили в один день, они вышли из тюрьмы. Возле ворот поговорили полчаса про звук и пошли домой. Вот мы также обсуждаем на 6. Эти... Мы уже 10 концерты. раз обсудили эти концерты, но мы продолжаем. Да, да, Итеративно. да, но это, но это интересно, ведь правда. На сегодня у нас всего 300 завтра 400 а потом дальше больше, ну а как известно, верхняя точка здесь, не только здесь, а в Европе, это 5 6 4 2, Эльбрус. Туда и собираемся. Ну что, погнали? По низу сейчас обойдем вот эту гряду, вот видите, вот перед нами небольшая выставка, скаль. Вот мы его обойдем и уже поднимемся к водопадам. Там искупаемся, кто по возможности. Потом у нас будет поляра дедендрона цветущего и все альпийские луга. Так что... Кайфанем. Вся красота. Нет, мы как раз начнем жить. По-настоящему. Здесь Эт。и сейчас. Просто хочется каждую секунду записать, добавить. Потому что неожиданно круто вообще. Это называется Терскольское ущелье. Какая нафиг Новая Зеландия? Какая нафиг Сландия? Масштаб здесь круче. Идешь-идешь по ущелью, очень долго идешь, куда-то карабкаешься, взбираешься и внезапно ну, где-то там с какой-то невероятной вообще высоты из-за облаков практически на тебя начинает падать вода, вокруг цветет радодендрон и еще какие-то цветочки. Место силы! Однозначно! Без 25 сейчас, и мы на высоте примерно 3000. Вот нам еще где-то до 300 нужно тут пробраться, и на сегодня это будет финиш нашей экспедиции, но это не так-то просто. Оставшиеся 100 метров, ну вот, надо передохнуть. А так вообще просто космос. Все мы рождаемся с крыльями! Но не у всех хватает храбрости, их расправить. Забрался наверх, за какой-то камень испугнул, там сидела птица, она чуть выше, чем мне по колено, наверное, вот такая вот птица коричневая. Он там что-то заорал на меня как-то гневно, раскинул крылья и спланировал вниз. И я в какой-то момент увидел всю эту долину внизу, ущелье, не помню, как оно называется, глазами этой птицы практически, я понял, как вообще, как, как он себе все это видит всегда. И это было невероятной красоты, какую то на секунду это промелькнуло, и это, в общем, меня потрясло Ну что, сегодня у нас день третий, сегодня день логистики. Сегодня надо будет перебазироваться с поляны Азаву, вот из нашей гостишки, наверх. Барахла много, так что сегодня развлечемся как следует. До последнее место, куда можно протянуть электричество. Вот, а мы ехали с полной выкладкой, комбики, пульты, мониторинг, все на свете, и нам нужна была розетка, иначе бы ничего не состоялось. Туда к нам приехал микроавтобус, и оттуда мы перли на двух канатных дорогах, и дальше там ходят такие грузовички гусеничные, называется «Ратрак». По сути, кроме них ничего туда больше не ездит, в этот снег. Он может на этих гусеницах подниматься тоже под таким углом, Жутко тоже страшно в нем сидеть. И там сзади у него такое корыто, в него сваливают людей, сваливают аппарат, все на свете. И вот это корыто, значит, едет туда наверх. Такое, надо сказать, корыто там дизайн от Пенинфарина, все очень красиво. Но сзади все равно приварены честные советские корыто, сваренные тружениками горы. Давайте в пучку сложим, чего осталось. Все, что вот это, вороня, оно все упадет на ту. Давай, да, прикладывай. Да, да, да. Последний пакет. Всё? Да, все, тушки, тушки людей. Вечеринка начинается. Я бы сказал, продолжается. Мы думали, что будет вот так мы поставим на фоне вот вершины и вот там, чтобы было вот так и эдак. По факту, походили, посмотрели, прикинули, посмотрели солнце, стороны света, ветер, реальность, виды и вообще нашли другое решение, да? то есть, ну, действительно, это точно спланировать было невозможно. Было непонятно, как это произойдет, сколько мы там выдержим этих песен сыграть, удастся ли вообще петь там, вот, но мы уже понимали, что это будет происходить. Ну, в смысле, не на месте экспедиции. Экспедиция-то она у нас вот туда. Мы на таком месте. Да, там. но мы планируем здесь организовать. Прямо здесь. И мы импровизированную сцену и хотим здесь сыграть концерт. Вот смотри. Да, ну вот, вот так. Вот это вершина от Мариса. Да. Конечно, это была идея безумная привезти из Москвы телескоп. Ну мы его привезли А почему? Да потому, что В Москве в телескоп Ну разве что на Луну смотреть Потому что она большая И красивая А все остальное там практически не видно Так, ну что, попробуем собрать А вот, кстати, что значит Высокогорье Я собрал неправильно Сейчас буду переставлять Ну вот, к сожалению, вот та часть горизонта, она вся затянута. Абсолютно. Вот сверху есть, но звезды, мы звезды, ничего мы там сейчас не увидим. И тучи идут наверх. Так что не сегодня. Мернуть не будем. Пошли. Все, спать. Телескоп мы в предпоследний день задействовали еще по одному назначению. Мы в телескоп смотрели, как наша группа возвращается когда наши пошли уже на вершину, попробовали, навели телескоп на склон, и очень прикольно. Даже попробовали сделать фотографии, может быть, где-нибудь мы их там покажем, выложим. И мы наших нашли. То есть реально при такой степени увеличения за несколько часов до того, как они спустились, мы уже знали, что ага, вот они идут с вершины, и все, и все хорошо, все круто. Это тоже было интересно. сегодня на аэродраке сейчас с нашего приюта до конца грибы оттуда будем права вообще сегодня был очень важный день сегодня а, у нас а, последняя, крайняя тренировка где-то скорбей каждый сегодня набрать высоту 5-100 а, грубо говоря, можно было идти на вот аэродраке, но по технологии можно и на аэродраке поэтому мы Демножко себе на один час включаем но все самое сложное будет вверху Вчера мы дошли, вот, они до низа скал да Да, вчерашняя наша высокая точка была вот там Внизу вот этой семерочки, если ее видно, Джек вот. Ну, теперь время карабкаться дальше Пошли так как я уже восходил, я в принципе знал, что там как бы любое любое телодвижение – это силы. Несмотря на то, что у нас есть с собой аппарат и так далее, то мы будем смотреть, насколько вообще реально там, да, вот это вот все там сделать концерт и все это снять и записать. Мы будем смотреть относительно своего состояния. 4900 уже порядочно загребает болит голова еще немного осталось до ратрака GPS показывает 5001 метр поздравляю мы больше да. он план это несколько успокаивает но ниже базового лагеря вереста метров на 300 я честно говоря был достаточно скептически настроен вообще что вообще нам все это удастся сделать вот, но когда у нас образовался вот этот вот, ну, как бы всегда день отдыха перед восхождением, когда у нас образовался этот день отдыха, и мы собрали аппарат, и я сел за барабаны, и мы еще что-то начали играть, я понял, насколько я поэтому соскучился, и мне кажется, что вот этот вот сам концерт, он какую-то дополнительную энергетику дал. Это невозможно вообще ни с чем сравнить. Я... Все время, что мы вернулись, думаю, и пытаюсь какие-то проводить параллели, они вообще не проводятся. Размахивать гитары на фоне гор, э, таких прям красивых, э, это очень интересное ощущение. Да. Не ожидал, что мы сможем вот такой полный пакет вытянуть, что касается вот музыкальной части. То есть среднее ожидание были немножко ниже. Думал, что ну, что-то как-то мы, наверное, сделаем, попробуем, но вот что получится. Но мне кажется, что получилось действительно очень интересно и полноценно. Мне показалось, что просто как-то все более эпично было, что ли. не знаю. Ну, круто, да. Я сбегу, только в надо. далеко, чтоб меня не найти. Ни Ви-6, ни Масады. Хорошо бы еще для начала тебя разлюбить. Тебя разлюбить На происходит самый удивительный выход на сцену. Это очень краем руки. Ведь у меня Есть гениальный план Коман Отробим ли бак Угоним ли тар, Мы вместе с тобой История ради И сменим ли мир Порвёмся в эфир А может быть мы Махнём вокруг земли мы С тобой вдвоем На аэроплане Друг друга украдем Нас не найдут Нас не поймают Мы лучше всех Купер-экипаж еще вновь и взлетаем Адреналин по пенам и фассаж отправим либо уколим лифтам Мы вместе с тобой веселья ради Изменим ли мы, порвемся мы в эфир а может быть мы махнём вокруг земли Давай полетаем с тобой вдвоём На аэроплане друг друга украли С тобой стой, На аэроплане Друг друга стой, Это какое-то невероятное вдохновение. При том, что там было не, не, не много слушателей, альпинисты, они, там, какие-то группы приходили, уходили. И у них не было времени просто сидеть и слушать нас все время, потому что там очень все жестко в графике. И ты играешь, по сути, сам для себя, для своих коллег и для того, что вокруг у тебя, для всех этих гор, снегов тех же галок там, я не знаю, когда ты ты в этом концерте никак, а, у тебя нет никакой выгоды от, от него. Ты занимаешься, ну, вообще по сути, чистым искусством. Тебя, скорее всего, там, какую-то песню не слушал, наверное, вообще никто, потому что одна группа уже ушла наверх, а вторая еще сверху не спустилась. И это ничего не меняет в твоем ощущении восторга вот этим вот чистым искусством. Какой-то народ проходил, мы еще пока настраивались, они такие, можно мы здесь посидим, что так круто вообще. Энергетически это дало, конечно, такой подъем. То есть э, играть вот на природе и, как сказать, ну, я типа такой играю, играю, поворачиваю голову там или брус. И вот это вот все масштабы, ну это вообще, конечно, не... Неописуемые ощущения, это такой это большой кайф. Я не знаю, как там роман, потому что как бы певцу... Ну, как бы, как там петь-то на высоте? Все-таки надо, чтобы был воздух, да? Я так и не понял, это было или не было? Это был лучший концерт в моей жизни, чуваки. Гора сегодня нам просто так помогла с погодой, что просто... Я с утра сегодня не проснулся, и а -а -а, вообще воздух сухой, все. А -а -а. Думаю вообще, вообще двух, двух слов сложно связать, вот. а ничего, спели, сыграли. Здесь все-таки энергетика какая-то сумасшедшая. Вот. И вот гора, она, она спряталась сегодня, но я, я говорю серьезно, она нам сегодня позволила это сделать. Потому что, если бы, например, пришли грозовые облака, да просто все что угодно, снег, крупа, дождь и все. А мы просто смогли это сделать, и это, это очень здорово, нам повезло. Иду, иду. Начнем с доски, брат. Давай. Вот сюда, под. Вставляем. Да, и вот так под внешнюю. Вот это вниз. Да, сюда. Давай. Беру с собой ботинки для сноуборда и сноуборд. Будем вонзать. Все, сейчас садимся в ратрак, едем на 4800. Сейчас, значит, мы забрались на седло и прошли его. Сейчас находимся на... И мы находимся с северной стороны седла. И подготовленная ночевка на высоте 5300 метров. опасна для жизни. Олегович, ты где? Да Сними фонерик. Вот это вот. Сними капюшончик. Олегович. Кирилл с Олегом сегодня поднимаются на восточную вершину, вот куда-то туда. Вчера гора остальным из нашей группы объяснила, что для нас в этот раз является верхней точкой. Ну что, в этот раз 5000 с копейками. Тоже прекрасно. Ждем, ребят. Мы начали подниматься вот на, на восточную по классике, то есть там все, перешли седло на другую сторону, начали подниматься, и... Начала резко портиться погода. Вот. А там погода меняется вообще очень резко. Там буквально 5-10 минут, и уже ничего не видно. Ветер поднимается там до каких-то очень сильных порывов и вообще тебя сдувает оттуда. И надо срочно валить. И, если, и слава богу, если это будет не грозовое облако, потому что это, если есть грозовое облако, надо себя все железо скидывать, значит, и все телефоны быстро в какой-то мешок, и все это на веревке закидывать 30 метров назад с собой волос, чтобы тебя молния не ударил. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на вершине. На восточной вершине. Олегович, давай! Где наш пламя? А, на вершине. Мне показалось, что мы там провели буквально пару минут, хотя мне потом говорили, что это было минут 20. во первые, мне кажется, минут 5 я сидел просто и пытался поймать дыхание, осознать еще что. Просто сидел, смотрел в одну точку, я даже не, не оглядывался. Любое телодвижение, там буквально даже там, достать телефон или камеру, и чтобы сделать фотографию, это просто неимоверное усилие, потому что хочется просто сесть или там встать и просто дышать, чтобы хоть как-то отдышаться. Мы успели в последний момент, когда погода начала портиться и вершины начала затягивать, встали связку с инструктором и буквально побежали бегом вниз через молоко, через туман, когда вообще ничего не видно, кроме как впереди человека. На погода резко поменялась, мы быстро распустились в седло. Вот такая вот история, ничего не видно. Если ты идешь в гору, надо уважать гору, нужно готовиться с полной отдачей и выкладываться на все 100. На 99 не, не прокатит, там реально нужно работать с собой по полной программе. Творческая часть, вот концерт, это то, что мы любим, то, чем мы живем, то, чем мы занимаемся. Это тоже требует большой отдачи, может быть другой, там не физической, но какой-то моральной, эмоциональной. И, конечно, тянуть два эти процесса полноценно это сложно. Вот этот человек с вершины. Сколько мы там были? Не больше 10 минут, да? 20. Да. Я думаю, это одна из лучших практик развития духовной силы, которая вообще есть. Некоторые люди там, не знаю, стоят в планке на время, там, на кулаках. вот, Но как бы часы-часы сходить часы на гору, это, конечно несравнимая ни с чем ощущение Мне нужен отпуск а ну как дела нормально подожди ты хоть расскажи как оно было Потом. все хочу снять с себя многое пришлось пережить испытать вновь и да я могу сказать что это неделя с небольшим которую мы там провели она она меняет оказывает влияние на последующую жизнь, на те цели или ценности, которыми ты оперируешь, к чему ты стремишься, как ты смотришь на вещи. Такой тур, происхождение на, на Эльбрус, делюкс версия, плюс с, с игрой концерта еще. Если бы можно было всегда так делать, ты едешь там куда-то, ну не знаю, куда-то зачем-то, а заодно сыграл там концерт. Это было бы вообще супер, потому что это Любую, любую, как бы если ситуация там сложилась тебе не очень, то концерт тебе это компенсирует А если она сложилась круто, то концерт все это удваивает, утраивает и так далее Я очень часто это говорю, что вот э, в горах есть какой-то мистицизм То есть вот какая-то какая вот такая вот история энергетическая, которая вот Там можно просто сидеть вот с инструментом и молчать И уже, уже это круто Когда там начинаешь играть там как-то вот все лишнее уходит то есть и... интересное ощущение Yeah.